Друзья, всем добрый день, на связи Александр Янюк, я рад вас приветствовать на нашем обзоре фьючерсного рынка. Сегодня у нас необычный обзор, сегодня мы не будем думать, что там произойдет в ближайшую неделю с активами, потому что особого смысла в этом нет. Все продолжит двигаться в тех установленных диапазонах, которые на текущий момент есть, потому что лимитные участники, профессиональные с рынка, Ушли, соответственно остались те, кто удерживает просто диапазон цен, если сходит вверх, то продам, если сходит вниз, то подкуплю, будет интересно э, сделать такой трейд. А вот внутри диапазона там уже торгуют в основном мелкие спекулянты, поэтому мы используем эту возможность для того, чтобы посмотреть прогнозы крупнейших банков инвест домов на ближайших как минимум полгода посмотрим. А также посмотрим, как отрабатывают себя эти прогнозы. Погнали! Для того, чтобы было больше понимания, что это такое, что это за индикатор, который находится у нас вот здесь индикаторы, целевые уровни банков. Это агрегированные данные сразу с нескольких инвестиционных домов, крупнейших банков, брокерских компаний, которые прогнозируют то или иное значение по активам. И чем больше попаданий, чем больше идет сходство, да, тем, тем вероятнее, что... Этот уровень попадет к нам в список. Вот так. А какие из банков используются? То, что мне лично известно, 4 банка. да? Это HSBC банк, Citibank, Deutsche Bank, UBS банк. Также там есть еще несколько, но их названия более сложные и менее известные. Поэтому вот так. Хочу сразу предупредить, что... У всех банков нет единой политики, да, что будет происходить с активом. Мнения расходятся. Поэтому здесь как раз таки играет роль, где больше всего внимания к активу будет. То есть банки они не сами торгуют по этим рекомендациям. Ну, с большей вероятностью. Хотя, кто знает. Это те рекомендации, которые они дают своим инвесторам. Соответственно, на этих значениях в любом случае к этим значениям будет внимание инвесторов банков да, внимание трейдеров которые работают с этим клиентом которые работают через эти банки соответственно там будет больше внимания, больше лимитов, больше объема, больше ликвидности. Поэтому и эти области нам интересны. Это не только вот цена, к примеру, там да, 1.17, все жестко, 1.17, все по этой цене начали выставлять лимиты или отложенные ордера. Нет, это опять же диапазон цен, в котором будет скапливаться ликвидность и там будет интересно посмотреть за ценой. Выбрал для вас самые интересные, на мой взгляд, да, то, что чуть-чуть интересно хотя бы и давайте для начала посмотрим как они себя отрабатывают последний раз они обновлялись в июне месяце поэтому вот плюс минус этих отметок желательно и смотреть в какой именно день обновления было я не помню но точно в начале июня итак Значит, в начале июня крупнейшие банки ждали, что евро за ближайших три месяца вырастет, да, то есть вот с этих отметок вот так они прогнозировали, что евро в ближайших три месяца вырастет. Три месяца это у нас девятый месяц, соответственно плюс-минус вот здесь, да, они прогнозировали, что цена будет в районе 1,17. Чуть-чуть ошиблись 1,18, но направление направление было подано четкой, в принципе в принципе зафиксироваться вблизи 1.17 это было достаточно интересно, потому что как раз таки словили все вот это движение, а уже дальше вот пилу пропустили окей, но они также прогнозировали, что до конца года как раз на следующих 6 месяцев, то да, до конца 2020 года актив сможет снизиться до отметки 1.15 на базе чего они делают этот прогноз, опять же не всегда понятно, потому что разные банки, разные подходы, разная аналитика и оценка стоимости активов. Вот. Ну, там точно учитывается процентная ставка, рост прирост ВВП, да, рынок труда, ну и многие другие фундаментальные показатели. Так, дальше. Ну, к примеру, самые яркие, например, например, это вот австралийский доллар, да, Прогнозировали что, вот здесь, да, прогнозировали, что в ближайших 3 месяца цена опустится к отметке 0.71, а в ближайших 6-12 месяцев поднимется к отметке 0.77. Вот прям максимально крутое попадание э, по прогнозу, согласитесь. Прямо вот в 3 месяца мы опустились вблизи этой отметки и проболтались, и дальше практически достигли цель. Ну, в принципе, еще есть время, конечно, австралиец может сделать движение вверх. Вот то, что не угадали, это как раз таки по британскому фунту, потому что мы видим, что в начале июня у нас, вот здесь где-то в начале июня, Прогнозировали, что в ближайшие три месяца отметная цена будет в районе 1.25 Ну не дотянули, сильно не дотянули да, Три фигуры практически на начало сентября А к концу года прогнозировали, что цена сможет подняться к отметке 1.4 Ну, здесь тоже не дотянули, хотя направление угадали Угадали? Неправильно Направление спрогнозировали отлично но движение не было таким ярким. С большей вероятностью, конечно, внесла коррективу и пандемия, и то, что все-таки Brexit состоялся, дотянули до самого конца. Еще и дедлайн нарушили. Вот. По канадскому доллару плюс-минус аналогичная история. То есть что-то сработало хорошо, что-то нет. То есть, вот, к примеру, цель на 3 месяца нет, а вот цель на 6 месяцев и, в принципе, да, на 6 месяцев все прям супер четко себя отработало. Вот плюс-минус вот так вы можете просмотреть те идеи, которые были у инвестбанков. К сожалению, в ближайшее время эти целевые уровни будут обновлены на следующий год уже, потому что уже... Подошли новые отчеты, новые аутлуки банков на 2021 год. Поэтому, если вам интересно проверить, как они работают, вы это можете сделать. Да? Но учтите, что последнее обновление было в начале июня. И, соответственно, сейчас уже прошло 6 месяцев. Поэтому актуально проверять трехмесячные цели и 6-месячные цели. Останавливаться на всех мы не будем. Что самое интересное сейчас у банков на ближайших полгода? будем смотреть. Итак, я для себя лично выделил. Это евро. Цель по евро. Сейчас мы уберем все эти текущие э, уровни банков. И чтобы чистый график. Значит, по европейской валюте э, рассчитывают на плавное снижение прям вплоть до конца года к отметке 1.16. То есть плюс-минус вот сюда они ждут цену в район предыдущей проторговки давайте еще раз наведем. вот сюда они ожидают поход цены в принципе там плавное снижение на протяжении всего периода то есть в ближайших 3 месяца они ждут что еще будет некая волна роста скорее всего на фоне того что американский доллар может еще просесть но они ограничивают если не ошибаюсь 1.23 а вот дальше уже плавное снижение то есть цель на 6 на 12 месяцев, и к концу следующего года у них 1.16. Объединенная цель да? банковская. Понятно, что у некоторых банков там потенциальный рост 1.35. Но это единичные случаи. Мы берем больше всего попаданий. Да? Так, дальше по британскому фунту. То, что я для себя выделил, это цель 1.38. То есть они. Плюс-минус также прогнозирует, что первых полгода будет рост э, вплоть до 1.44. А вот э, э, это хай, да, самый оптимистический прогноз. А вот потенциальная цель к концу 2021 года это 1.38. Плюс-минус не так далеко от этих отметок, но прогнозирует рост. Да, то есть по британскому фунту э, прогноз бычий. А вот интересно тоже посмотреть на канадский доллар. Стоит к нему присмотреться, потому что потенциальная цель к концу года 0,79. Не так далеко. Да? То есть, в принципе, флаттовая история. Это можно использовать на опционах. Если прогнозируется, что цена сильно меняться не будет. И, в принципе, устоит на текущих отметках. Там практически цель на 3, 6, 12 месяцев. Одна и та же, то это можно использовать как раз-таки опционные конструкции. А вот по австралийцу и новозеландцу. Очень разные прогнозы. По австралийцу, к примеру, прогноз на то, что первых полгода актив сможет подняться к 0.78, а вот к концу года упасть к текущим значениям даже чуть ниже 0.75. Вот такой прогноз по новозеландцу. Вот что прям меня сильно удивило, так то что все банки настроены по этой валюте, по выше. Да, То есть они прогнозируют, что на протяжении года будет плавный рост этой валюты. И вплоть будет достигать 0.78. 0.78. Некоторые банки чуть повыше даже ставили, но... Но вот так. Это достаточно серьезный апсайд, да. То есть, Новозеландец догонит и австралийский, и канадский доллар по стоимости. Они там вблизи. Да, и вот если мы посмотрим австралиец, там... Ну, к 0.8. Много еще, но, в принципе, достижимая цель. А вот для новозеландца это прям сильный апсайд, поэтому стоит присмотреться как минимум к самому фьючерсу на новозеландец, используя направленные стратегии, либо, либо присмотреться к активам, которые номинированы в новозеландских долларах. Это поможет заработать и на потенциальном росте активов, а прогноз по акциям достаточно оптимистичный, к примеру, и также на курсовой разнице, что усилит доходность. Интересно посмотреть на золото. Оно достаточно часто мелькает во всех прогнозах. Так, где у нас золото? Вот оно, золото. По золоту у нас объединенный прогноз, что в первых полгода рост до 2050. То есть это вот практически в хай. Практически в хай золото сможет достигнуть. Но дальше к концу года падение 1850. То есть чуть-чуть ниже, ниже текущих отметок. Опять же, с большей вероятностью первых полгода у нас еще будет пандемия, у нас еще будут фискальные стимулы, печатание денег, монетарные стимулы, все, что только можно будет сделать для того, чтобы экономика возобновилась и восстановилась быстрее. Все это центральные банки будут делать. Таким образом, делается ставка на то, что американский доллар первых полгода еще будет под давлением, а дальше уже возобновит свой рост. Хотя, если посмотреть, к примеру, на тот же евро, на тот же швейцарский франк, о котором я не упоминал, то там прогноз, что прям вот с первого квартала уже 2021 года начнется плавный, плавный рост американского доллара и плавное падение валют. Также, ну, ладно, чуть позже. Окей, золото поговорили, теперь поговорим если вы попробуете загуглить основные прогнозы инвестбанков да, потому что интересны не только цены, оно еще и аргументация почему вот, то первых не знаю 10 э, вариантов для поиска это конечно же будет банк. он каждый год публикует прям невероятные прогнозы, очень много сходится, очень много не получается э, история не подтверждает, поэтому Давайте посмотрим на то интересное, что я для себя выделил, просматривая этот прогноз. Во-первых, они прогнозируют, что в этом году будет падение стоимости офисных квадратных метров. Ну, это и так понятно, в принципе. да. Люди уже почувствовали, как это работать во время пандемии, как работать из дома. И, соответственно, необходимость в офисах, необходимость в штаб-квартирах, она как бы уже отсутствует. Многие компании закрывают офисы, многие компании переезжают, к примеру, там вот сейчас большая миграция из Калифорнии, с Кремниевой долины и к, ну, в более лояльные штаты, в более лояльные локации я имею в виду налогообложение. Также Саксабанк прогнозирует корпоративные дефолты, которые прям вот накроют экономику. В середине 2021 года Сакса делает ставку на серебро, которое будет использоваться в солн солнечных панелях. Байден за, за зеленую энергетику. А также э, серебро зарекомендовало себя хорошо как инвестиционный металл. Прогнозирую, что в 2021 году будет значительный дефицит серебра, соответственно, спрос на серебро будет намного больше, чем на золото, и цена на серебро сможет как минимум удвоиться. Удвоиться, да? то есть 50 за серебро. Это, конечно, очень сильный прогноз, учитывая то, что серебро уже сделало со своих минимумов в 2020 году, с, да, с 12 до 20. 26 это прям сильный э, рост для такого металла прогнозирую что так, текущее движение продолжится поэтому есть смысл если довериться Саксобанку, если все сойдется все звезды и так дальше есть смысл купить серебро продать золото да и использовать вот такой спред здесь скорее всего ставка будет идти на разницу в волатильности потому что если действительно в первых полгода э, тренд по драг металлам продолжится восходящий, то серебро, конечно же, будет двигаться быстрее, чем золото, только за счет своей волатильности. И таким образом спред будет приносить прибыль. Вот так. И последнее это SaksaBank делает ставку на э, Emerging Markets. Это у нас развивающиеся рынки. Они объясняют это тем, что сейчас очень бурно развиваются технологии, те же беспилотная доставка, спутниковый интернет и так дальше. Все это упростит перенос производств в более дешевые места. Соответственно, прогнозируют, что в ближайшее время там, на одни из топовых мест в мировой экономике выйдет Индия, да, выйдут Казахстан, Россия, Мексика. Вот плюс-минус такие страны. На такие страны инвесторы будут обращать внимание для того, чтобы как-то аллоцировать свои средства. Доходность там интересная, темпы роста сохраняются достаточно хорошие по сравнению с развитыми экономиками. И как раз там будут искать преимущества. Вот, по Саксабанку. Все, давайте посмотрим теперь. Теперь целевые уровни по фондовому рынку, то, что я для себя отметил. Во-первых, очень интересно, что многие из аналитиков крупнейших банков делают какие-то громкие заявления, но это на секундочку еще не заявление банков, это не пресс-релиз. Такие банки, как Goldman Sachs, к примеру, они еще не выпустили по фондовым рынкам, свое видение на 2021 год. Есть некие заявки, да, там аналитиков, в том числе вот Goldman, и прогнозируют, что 4600 мы увидим по индексу широкого рынка к концу 2021 года. 4600 это достаточно серьезный потенциал роста, это будет плавный рост по их мнению, без каких-либо там булранов, резких ралли, либо резких падений. То есть просто плавный рост за счет стимулов, опять же также дюпи морган они прогнозируют рост но с более оптимистическими целями там ой, с менее оптимистическими целями 400 если же мы посмотрим на вот здесь пара галочка если мы посмотрим на объединенный то не у всех такие радужные то есть high прогнозирует 3 960 low 2 600 в этом году и вот Цель на 6 месяцев это 375, а цель на ближайших 12 месяцев 3.400, да, то есть прогнозируется, что в ближайших 6 месяцев произойдет коррекция 3.100, вплоть до 3.100, да, и возобновление 3.400, ну, конечно, это все будет происходить. По-другому, не так, потому что это все за 2-3 месяца можно отработать. Но что рынки войдут в период, когда они не будут расти, не будут обновлять свои максимумы, а плавно будут снижаться к определенным отметкам. И когда эти проблемы уже решатся, а прогнозируется, что уже во второй половине года, вот тогда мы сможем увидеть какой-то потенциальный рост. Интересная ситуация по Расселу, где прогнозируется рост индекса. Вот как раз это то, о чем мы с вами говорили в пятницу, что на текущий момент малый и средний бизнес они получают больше дотации, они получают больше, больше помощи от государства, соответственно, этот индекс будет чувствовать приток нового капитала, нового спроса. И как раз таки на этом фоне можно тоже рассмотреть продовую историю с корреляцией, покупка Рассела и продажа, к примеру, того же S&P. До широкого рынка потому что если рынки действительно продолжит расти то конечно же индекс малой капитализации он будет двигаться быстрее за счет чего правильно за счет своей волатильности которая значительно превышает по меркам индексов значительно превышает волатильность СНП. all right так дальше на что мы еще посмотрим это конечно же прогнозы громкие заявления и так далее. То есть первое на что хочу обратить внимание это по поводу процентной ставки не очень качественная картинка но я думаю все видно то есть инвесторы закладывают outlook инвесторы закладывают что в ближайших ну, как минимум в ближайших 2 года ставка меняться не будет то есть, э, прогнозируется что только в третьем году будет первое поднятие ставки а в 24-м два поднятия ставки, то есть что текущий уровень ставок будет поддерживаться очень длительный период. Ставки поднимают либо в том случае, когда инфляция уже неконтролируемая растет, да, либо нужно стимули... а, ужесточать монетарную политику, когда денег уже слишком много в рынке, и их нужно начинать как-то изымать. Так вот, там есть еще ряд факторов, но основной фактор, как я заметил за последнее время, это как раз таки инфляция, то с чем пытаются бороться центральные банки развитых стран. Ну и плюс ужесточение, ужесточение кредитной политики, она сделает более привлекательным американский доллар как инвестиционный актив и, конечно же, американские облигации. А на текущий момент спрос на облигации очень, очень маленький. Слабый этот спрос за последнее время. Поэтому есть все шансы на то, что они даже в 2021 году могут поднять. Я не понимаю, почему рынок закладывает такие далекие ожидания. Прям, что 2 года ничего меняться не будет. В 2018, если не ошибаюсь, году тоже прогнозировали, что будет 3 повышения ставки, а в итоге понизили. Короче, я считаю, что будет намного раньше повышение ставки, они не смогут поддерживать текущие, текущие темпы восстановления, инфляция не будет оставаться на том же уровне при таком росте денежной массы. Но это мое мнение. Поэтому, значит, рынок закладывает то, что не будет поднятия ставок, это первое. И второе, то, что Китай обгонит США уже в 28-м году. По объему ВВП по ВВП э -э так это прогноз аналитического агентства СЕБР не знаю кто они но в принципе прогноз мне нравится потому что Китай уже вышел на до кризисные значения и уже превысил их если мы говорим о экономике о производстве о темпах прироста ВВП э -э не только это агентство, но и сами ФРС, они делали прогноз, что темпы роста экономики США замедлится. Да, у них там замедление было незначительным на процента. Это, это агентство прогнозирует, что снизится с 1,9% темп роста ВВП, прироста ВВП к 1,6% к, к концу года. То есть это достаточно существенное замедление экономики это первое. Второе. Китай не так быстро будет замедляться. И темпы прироста там 5%. 5 с хвостиком. 5%! Это просто колоссальное. Третье место будет занимать Япония. Как в принципе и сейчас. И на четвертое выйдет Индия. Хм, вот такие пирожки. По их же мнению, нефть упадет к 30 долларам. Но это к пятому году. Поэтому еще не скоро. То есть они прогнозируют, что нефть будет падать очень далекий прогноз, как, как по мне. Э, на что стоит обратить внимание, это то, что они э, практически все очень сильно пересмотрели свои прогнозы и ожидания по экономике Китая. Да, если прогнозировалось до этого, что где-то Китай сравняется с США в 33-35, то на текущий момент это уже там, 28, к примеру, на 5 лет раньше. Это существенный прирост для китайской экономики, поэтому есть смысл присмотреться к etf на, э, на что? На китайский рынок, либо к самому индексу, используя там опционы, если есть такая возможность. Но стоит быть аккуратным, если использовать это на американском рынке. Есть риск для листингов китайских компаний, ETF-у, которые удерживают китайские компании, поэтому есть смысл использовать эти торговые идеи, связанные с Китаем, либо на брокере, у которого есть возможность перевести позиции на Гонконг, либо, либо вообще не использовать. Зачем этот риск? Так, в принципе, в принципе, я поделился всем тем, что вот самое интересное, самое сочненькое. Да, это у нас европейская валюта, это у нас новозеландец на секундочку, который будет перед. По мнению инвесторов, домов будет перейти вверх, фондовый рынок застопорится, и Китай выйдет в лидеры. Ну, не так скоро, но, в принципе, Китай достаточно серьезные темпы набрал за этот год. Они быстрее всех восстановились и пруд дальше. Темпы замедляются, ну, ну, не так быстро. Серебро, по мнению Саксобанка, будет топовым э, металлом, скажем так, да, покажет... Хороший перформанс в следующем году. Так, по поводу астрологических прогнозов я пропущу это, потому что их очень много на самом-то деле. Каждый из каких-то... Ну, я, я не сильно верю в это. Но, наверное, есть этому какое-то статистическое подтверждение, но их много. Их много, значит, есть спрос на эти прогнозы. Значит, их кто-то читает и, или прислушивается. Потому что если не бы не прислушался, и бы не был. было. All right. Если у вас есть вопросы, вы можете их задавать. Вы это знаете. Всем хорошо отдохнуть, всем хорошо отпраздновать все, что только можно. Набраться сил, отдохнуть от рынка как минимум. Торговать в ближайшее время. Есть смысл, но ну, типа а какой? Лучше отдохнуть, лучше вот, перегрузиться. И время от времени можно посмотреть, но это так, чтобы не, не терять хватку. Всем счастливо и до встречи уже в новом году, а я в отпуск.